Всем привет, добро пожаловать в Американ Track Симулятор, мы продолжаем, собственно, возить грузы по Америке, и, собственно, в, прошлом, в прошлой серии, получается, мы выбрали с вами э, вести груз, который стоит 11 тысяч, по-моему, да, вот тут, э, бензин 17 тонн, собственно, во Фресно, во Фресно поедем. Я его уже взял, мы сейчас, ну, нам осталось только до него доехать, поэтому... И, и еще эту серию я записываю сразу же после прошлой. То есть абсолютно сразу же. Так. Сейчас бы грялся. Так. Ну, поэтому можем ехать. Ехать, в принципе, недолго. Ши ну, 30 одну милю. Это примерно где-то 60 километров. Ну ладно, не суть. 47 минут. И... чтобы еще тут выспаться нам ну посмотрим возьмем груз наверное и спать ляжем надеюсь то что мы собственно доехать успеем потому что не, не хочется в принципе эти 11 тысяч потерять из за того, что мы опоздаем поэтому надо нам еще как-то время рассчитать. Так, а нам ехать по прямой? Я боюсь то, что груз может не дождаться нас. Кто-то может его взять. Поэтому сейчас будем просто гнать на всех парах. Это очень-очень долго. Мы сможем однажды еще проехать. Нет, Чисто только заработок. Окей. Да, еще у нас всего пять часов до сна осталось. Да. Чисто мы уже приедем, у нас останется 4 часа. Надо ускоряться, просто надо мега быстро ехать сейчас. Поехали, давай, давай. Подожди, какой назвать. Мне не травка была Нормально. Всё, две мили осталось еще разом. Преодолели какую-то Собственно... Так, не доехал. Немножечко. Прямые перевозочки. И вот оно. Пропан, в принципе. все туда жить. Но мы приехали за бензином, поэтому... Прям... А... Не Ой, мы сейчас чуть... не перевернулись. Ладно. 17 тонн пока что самое тяжелое, то, что мы возили. Так, ну ладно, поехали, в принципе. Доведем целости и сохранности. Я, по крайней мере, надо надеяться. И... Ладно. Я ни при чем. Ладно. Четыре, да, процентов? Пять процентов ущерба груза. Прицепа, вернее. Грузу, хотя, вроде бы, если мы повредили контей э, ну, прицеп. Нам, вроде бы, не высчитывают за это деньги? Или высчитывать Говорит, что я, я не помню. Как там? Евротраки, вроде бы тоже, да, высчитывали за урон прицепу или это урон загрузок. Это, это в общем, ладно. Если с нас не снимут деньги, когда мы их довезем, да, то значит, в принципе, не повредили. Только прицеп, ладно. Окей, okay. 5% уже прицепу. уже только выехали. Ладно, надо будет прям мега аккуратно ехать. Не знаю, как вот это у нас получится, но надо как-нибудь мега аккуратно ехать. Давайте еще маршрут себе проложим. Максимально быстрый. Блин. Только-только в вот здесь. Это уже долбануть. Ну ладно. А, ну у нас тупо. А что здесь не, не проехать? 293. 220. Ну да, кстати. Что-то мы еще здесь откроем, но кажется, что это что-то кадровое агентство. Здесь это у нас Питербилд, или как он там, вроде бы так называется. Питербилд. И здесь у нас кажется что-то связано с какой-то грузовик автосола, наверное, скорее всего. Ну, ладно. Блин, капец, только выделили 5% прицепа. Ладно, сейчас отомчимся аккуратненько. Хоть мы не забили, это хорошо. Так, ладно. Этим и на том хорошо, как говорится. красиво здесь, просто наденешь такой хорошо ты Надеюсь, встречки нету, просто молюсь, что встречки нету. Хотя Встречки вообще нету, слава богу, повезло просто. Ну ладно, 160 долларов за то, что мы приехали по... по другой полосе, ладно, ничего страшного, по проезжей части, ничего страшного, нормально. 160 баксов, это тебе не 700, Я и даже не косарь, за транспортное происшествие, за дорожное транспортное происшествие. 55 дней, чуть-чуть, чуть-чуть больше, 65, нормально. Хотя да, естественно, меня здесь оштрафовали за то, что я ехал по проезжей части, другой по встречке, потому что здесь двойная сплошная. Надо это учить. Так, здесь притормаживаем, потому что у нас поворот. Нормально? Повернули и. Oh, you have Дается, кстати, 19 часов. В принципе. Не, я думаю, надо где-нибудь поспать. Серьезно. Этим как раз таки. Рано-рано утром. Где у нас там Ближай... ближайший, ближайший сон будет Здесь вот, а. Да. Ну слушайте, ехать в принципе не так долго. Да, заодно и там заправка еще даже. Потом да, почему бы и нет. Собственно. Господи, что это? Сейчас стрянем, что ли, здесь? Пожалуй, я.. Не особо сгоняется. 17 тонн чурпанется. По чуть-чуть, по чуть-чуть набираем скорость. Нормально. Два с половиной часа осталось до отдыха. Вот, ну, вот сейчас спуск у нас идет, и краски набираем. Зевает он уже. Блин, здесь, понял, да? Вроде бы вот здесь. Значит, да. Вот Два часа ну, А, сейчас выспимся один раз. Не, не опоздаем, нормально. У нас еще там будет еще запасили на часа. Часов десять, И девять даже. Так что еще нормально. Ладно, что так Все. Не будем даже проковаться, просто так поспем. Ну, 5, 5 утра ну, 4 утра. у нас остается... 8 часов. А мы-то приедем уже сюда через час. Через два с Нет, сюда мы не так пролезем. Ну, здесь, в обогнать его, значит мы так и будем плестись. За ними. Съезда нету, можно обгонять. Хорошо. Такие темпы мы приедем не в 6, а в 5. Еще немножечко осталось уже можно дальнюю вырубать потому что уже чуть-чуть светлеет процветает уже Замечательно. Это мне уже нравится. Более-менее гладко проходит эта поездка. Но в самом начале это было бы вообще как бы это... 100 потому что 5% уже. не уже, а в самом начале заработали. И процента Сейчас отвезем груз, получим за это бабки и, наверное, на СТО-шечку поедем. Добро пожаловать в Фреско. Спасибо. Успеем приехать на Диканы? Успеем там часа. А вот здесь тоже не успеем. А здесь уже не не успели. Ну и ладно. А что там у нас? 15 миль осталось. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Все. И, конечно, осталось конечно да у меня мало просто топлива потому что надо тоже будет поворачивать Так, сейчас что-то открою. А, ну это офискодровое агентство. Это уже видно, срадушись. Я думаю, здесь какой-нибудь там автосалончик будет, но нет. Фискодровое агентство. Ну ладно. На самом деле, надо уже потихонечку расширять компанию, поэтому... Наверное, все таки в следующей серии мы возьмем кредит и расширим гараж и купим грузовиков парочку может быть два может быть один посмотрим сколько хватит и собственно надо еще будет нанять водителя деньги, которые потратили на свою же собственную компанию и платить ему все-таки надо, а как у нас на поэтому, чтобы он тоже зарабатывал для нашей компании и для себя. Если не повернешь сейчас, спасибо. Успеем. Давай. это Мы уже приехали, в принципе, еще нормально. Давай, заедем. ну а, тогда оставим. 241 миля. 14 часов затрачено. 11 косарей зато получено. 31 тысяча, кстати. Что у нас там по банку? Максимальный кредит еще 400 тысяч можем взять. Ну вот наверное 400 тысяч возьмем, и плюс еще у нас 31 тысяча, а это будет еще. Супер. Хотя мы сейчас потратим, потому что надо ехать куда? На СТУшечку. А, ну это обратно. Да, или где-нибудь еще есть? Нет, только здесь. Ну это мы еще и поспим. давайте сейчас просто тупо заправимся на фулбак, <coughs> на фулбак. потратим сколько? Где-то 500, наверное. Потратили, кстати, немного, ну да, 500 баксов, не особо-то и много. Ладно, поехали. Это денежка И на этого сейчас. И надо еще распасы. Успею. Успел. Надо пока стой. О, там поток пошел. Ну да, вроде бы 6 утра. А машин! Сорян. ладно давай, приезжай а это стой ты ладно 5 процентов 4 процента нормально сейчас как раз таки на ствошечку поедем еще еще и близнецы ладно в принципе ч Ой. Попробуй, я же. Заговариваюсь уже. Второй ролик подряд. Куда-то едешь. Итак, на 1164. Но это еще со страхованием, а так 4 косаря. 29 тысяч осталось. Ну вот, в следующей тогда серии мы... Надо выспаться. Сейчас нас списали, естественно. Выплата по кредиту была в размере косаря, да? 200 долларов практически. Так, выспались, в принципе. Что жить, я могу сказать. В следующей серии будем брать кредит на 400 тысяч, Расширять гараж и купить, собственно, новый грузовик и нанять водителя. В общем, в принципе, такие планы на следующую серию. Спасибо большое за просмотр, дорогие друзья, и всем пока!